Пистолет «Американский мститель». Когда поздно защищать своих близких? Нет! Нет! Нет! «Американский мститель. Месть девятого калибра». Звоните прямо сейчас в 555-МЕСТЬ и получите годовой запас патронов бесплатно.